Об изменах можно говорить очень много, это тема вообще интересная, это тема всех, можно сказать, всех фильмов и всех произведений литературных. То есть вокруг этого крутится столько всего. Но на самом деле я, например, слово «измена» не использую, не признаю, потому что кто кому изменяет, здесь трудно понять. В первую очередь ты изменяешь самому себе. Вот когда ты самому себе изменяешь, вот это измена, а все остальное это можно назвать любовь на стороне. Ну ладно. Называть как хотите, дело это в самой сути. А суть проста. Происходят такие вещи тогда, когда женщина не удовлетворена. Не удовлетворена теми отношениями, которые есть у нее. В первую очередь, она не удовлетворена отношением мужчины, мужчины к ней. Он ее не ценит. Он ее не боготворит. Когда женщина вот находится в таком, ну, приниженном, э, приплюснутом состоянии, то, конечно же, первый же мужчина, который окажет ей другое внимание, вызовет у нее интерес. Она может не пойти на какие-то э, с ним встречи. Второй мужчина, который еще круче э, ей проявит какие-то э, вот такие вот знаки внимания, это уже, она уже задумается, а на третьем может и пойти на этот процесс. Потому что дома мужчина остается, ну, как говорится, в своем. Поставил жену в хлеб, в в стоило и считает, что все этим все закончилось. А женщину надо прилеить, женщину надо благотворить, женщину женщине надо заниматься. Женщины надо, проще говоря, женщины надо заниматься. Подарки это так, это мелочь. Надо заниматься ее состоянием, надо э, доставлять ей как можно больше радости. И, уважаемые мужчины, э, женщинам, вот как бы парадокс, нужно давать свободу. Свободная женщина от мужчины, который дает ей настоящую свободу, никогда не уйдет. Потому что э, мало мужчин, которые могут женщине дать настоящую свободу. А женщине обязательно нужна свобода. И вот если мужчина заставляет ей такую радость, свободу, то это самый ценный мужчина, и она его ни на кого не променяет. Вот такой парадокс.